Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня, как всегда, прозвучит опять дебют новой песни, безусловно. Итак, пожалуйста, послушайте эту песню. Спасибо всем заранее за внимание, мои хорошие. Итак, песня папа па па па па -пара па па па -ра, па -ра па -папапапапа, па па па па па па па па па Уходила ночька темная с рассвета Накануне воскресенья нервного Солнышко встает за лесом снова где-то. Приближает Божий праздник Вешнего. Ветерок колышет вкус праздничной вербы, Прикоснулся холодком легонько он. У палат христианской веры Золотистый цвет божественно селён. Такая христианская по сути вера Раскрепощает наш души и сердца, Светлое воскресенье от счастья верба, И божество и божество с радостью лица. Такая христианская по сути вера Раскрепощает нашу души и сердца, Светлое воскресенье от счастья верба, было из того иконы с радостью лица Засенчиво косы вербы мне с утра кивает Как будто что-то потихоньку говорит Наверняка как бы от счастья понимает Что скоро Пасха, праздник светлый, к нам спешит Бедное воскресенье с праздником поздравит и души наши, как всегда, раскрепостит. Апрельский день с лучами солнышко сияет, А Бог за все, которое нас благословит. Такая христианская, по сути, вера Раскрепощает наши души и сердца. Святое воскресенье от счастья вера и божествой иконы с радостью липса. Такая христианская по сути мира, раскрепощает наши души и сердца. Святое воскресенье от счастья вера и тобой иконы с радостью липса.